Здравствуйте! Если вы хотите научиться правильно подбирать ключевые слова, тогда обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, первый инструмент, который нам поможет в подборе ключевых слов, именно для видео на YouTube, это такой сервис как WordStat от Яндекс. То есть, ссылки на все Сервисы для подбора ключевых слов я оставлю в описании под этим видео, и вы сможете их там найти. Итак, Яндекс.Удбор.Стат Достаточно простой и удобный сервис для подбора ключевых слов, то есть здесь нам нужно в этом окне задать наш ключевой запрос или ключевое слово, к которому нам нужно подобрать ключевые слова. Допустим, это у меня будет продвижение на YouTube я здесь вписываю это слово нажимаю кнопку подобрать и вот мне выдают э, все похожие слова к нашему запросу то есть мы можем отсюда брать вот эти вот слова продвижение канала на YouTube продвижение видео на YouTube то есть можем выбирать самые, а, самые популярные или по среднему а, значению популярности и а, добавлять в наш список. То есть первый сервис это у нас Яндекс. От Word Store. Далее второй сервис, который я использую для подбора ключевых слов, это у нас инструмент от Google AdWords. Итак, здесь нам нужно перейти в раздел «Инструменты». Далее выбираем раздел планировщик ключевых слов». Далее переходим в раздел «Поиск новых ключевых слов по фразе». Здесь вот в этом окне вписываем наше ключевое слово или наш запрос. Тоже пишем продвижение на YouTube». Здесь мы все оставляем так, как есть. Нажимаем «Получить варианты». Далее, вот у нас открывается такое в окно, в котором мы можем посмотреть популярность нашего запроса. И также можно перейти... Вот есть у нас раздел «Варианты ключевых слов». Открываем этот раздел. И здесь нам ниже показаны ключевые слова к нашему запросу. То есть это продвижение YouTube, раскрутка на YouTube, раскрутка YouTube и так далее. То есть также есть много популярных или по средней значимости популярности ключевые слова. Ну а третий инструмент это у нас именно сам сайт YouTube. То есть здесь мы также записываем наш, наш запрос запишение на youtube далее у нас открывается самые, самые топовые видео по этому запросу и теперь нам нужно будет а, установить такое расширение как вид IQ то есть а, я уже записывал видео по этому расширению ссылку на него я оставлю в описании под этим видео также здесь в левом углу будет аннотация на это видео вы сможете пройти и установить это расширение. То есть, мы что делаем? Мы открываем э, любое из популярных топовых видео по нашему запросу. Допустим, вот это вот первое. Смотреть мы его не будем. А здесь нам нужно именно вот правая сторона нашего экрана. И здесь показаны именно ключевые слова к этому видео. То есть, по каким продвигается само видео и мы также можем выбирать некоторые из ключевых слов и добавлять к нашему видео также можно сделать и с любым другим видео то есть таким образом мы формируем ключевые слова к нашему запросу. и это нам даст очень и это нам даст достаточно хороший плюс